Включать сотрудников, свою команду включать в планирование, в декомпозицию задач, чтобы mm -hmm. они думали, чтобы они изобретали, а не mm -hmm. на себе вести этот груз постоянно. Что еще? Зачем mm образ? -hmm. Постоянно пропускать задачи через блок. Зачем? Для того, чтобы можно было и приоритеты расставлять, и команде задачу продавать, и убирать, не досказывать. Что еще? Поддерживать ритм. Ритм. Поддерживать ритм, найти свой ритм, использовать ритм, чтобы противостоять рутине, противостоять этой текучке, которая своим ритмом постоянно сбивает нас с задач на развитие. Что еще? Не сдаваться, не сдавался, если не боже. получается. Браво. Конечно, конечно, браво. Потому что этот путь прошли многие. Сейчас закончился локс для Лео Практика системного бизнеса. Это самый сильный человек на свете. Что такое? К чему это все было? Ты меня спрашиваешь? Но жизнь, она скоротечна, и хочется прожить ее как-то с удовольствием. Хочется делать свое дело, получать удовольствие. Я когда-то это понял. Я для себя нашел конкретный инструмент. Системная работа, которая позволяет фокусироваться на конкретном результате, делать конкретное действие, потом видеть это действие и шагать дальше. Я понимаю, что каждый здесь присутствующий этот инструмент может у себя внедрить. Каждый. Нет ограничений на самом деле технического. И моя задача это каждому дать. Зачем это было? Чтобы каждый увидел простые шаги. Раз, два, три, как принести системность, быструю реализацию проектов, своих целей, доведения до результатов свою жизнь, в практику, своего бизнеса, при помощи простых и понятных шагов и инструкций. Вместе победим, коллеги. Экономическое чудо зависит теперь от вас. От всех нас.